Закроем глаза и выберем одного человека, на которого вы обижены. Просто слушайте, делайте то, что я говорю. Закройте глаза и представьте то есть перед собой, подумайте об одном человеке, на которого вы обижены, с кем вы воюете. Кстати, если вы обижены, у вас будет душа болеть, сердце болеть, до конца внутри тяжесть. А если вы еще и воюете, вы ненавидите категорично, как-то осуждаете, вообще голова выгулять. Вот выберите одного и просто чувствами простите человека. Не мыслями, ни а сердце. Я прощаю тебя от всей души. Я тебя прощаю. Просто прощаю. Вы не пытаетесь понять, почему. Просто потренируйтесь, да? Просто прощаю тебя от всей души. Ах, кстати, Бог говорил. Опять же, Христос говорил, да, что когда ты идешь молиться к Отцу, ну, в церкви Богу молиться, «Пойди прежде помирись с братом твоим, потому что если ты не помиришься с братом, твоя молитва к Богу не пойдет. Если вы на кого-то имеете обиду в душе и молитесь Богу, вы лицемер. Это бесполезно, с Бог затыкает уши и говорит, «Иди помирись со всеми людьми и убери ним обиду». Бери страстные злые чувства, и тогда я, я дам тебе благодать. Я всегда с тобой не нужно мне молиться. Живи по совести. Христос говорит, так узнать, что вы мои, э, что вы мои ученики? Любите друг друга. Сейчас возьмите и просто простите от всей души человека, обнимите его и поймите, что прощая ближнего, вы соединяетесь с благодатью Божьей. Она в сердце через совесть действует. А обижаясь на ближнего, вы закрываете совесть и закрываете благодать. Чем сильнее вы ненавидите, осуждаете, желаете смерти, какой-то злобный человек, тем у вас более жестокое сердце. И любая духовная практика там только духовная тревога. Вы не будете благодарить за жертвы, будете все равно беспокойствами. Будут страхи, будут неврозы, потому что когда душа испытывает обиду на ближнего, злобу в этот момент а в ее мозг на вот такой духовный закон ее мозг становится или ум обителю падшего естества, падших духов. Короче, навязчивых мысли бесов демонов. Да? И чем сильнее душа обижена в сердце, то есть вы на кого-то обижаетесь. Вот там Бен, женщина там, обижается на мужчину, потому что он там обманывает или что-то еще. Или просто не ее делает. А потом Николай, у меня там болезнь головная, более постоянная. Потому что ты обижаешься. Я молюсь Богу и говорю, Господи, благодарю. А этого ненавижу человека. Ну, ты далеко от Бога стоишь.